Первая формула, которую я вам предлагаю к практике, это формула-запрос к Одину, ансус geba manas. Формула трехрумная, формула пишется в строчку. Мы с вами уже знаем, что формулы с нечетным количеством рум, это формула законченного действия. То есть они точечные, они на результат. Формула трехрумная, значит она соответственно на результат. Формула это называется запрос к Одину и предназначена для того, чтобы понять послание богов. Но это пока только слова. Давайте посмотрим на саму формулу и попробуем да, что, что, что это такое за понимание, что понимать-то будет, да? хорошо понять послания богов, их шепот, они пойми. Они иногда такими знаками разговаривают, что китайская грамота просто детский лебедь по сравнению с их системой знаков. А здесь на самом деле понимание очень простое, понимание, которое вы достигали при изготовлении рунического амулета, это закон равновесия. Особенно, когда вы будете заниматься изменением ситуации, ведь это очень важно. Не нарушить этот закон, потому что в противном случае от системы от, и от других систем будет обратка. То есть они будут компенсировать ваше вмешательство в закон равновесия, а уж по какой цене они будут это делать, это, к сожалению, даже Один не знает. Поэтому ну, у них у других систем бухгалтерия и ценообразование вообще непонятно. А здесь руна Геба как раз нам и говорит: здесь очень важно ансус с одной стороны, манас с другой стороны, знание и человек. И вот геба это уравновешивает, как бы социальный человек еще причем, да, вот социальный человек. И геба вот это вот уравновешивает вот эти две категории. Человек может, например, мало знать, но быть очень социально важным. Это ведь неправильно, коллеги, неправильно. Человек может много знать и быть социально униженным. Это ведь тоже неправильно, это тоже несправедливо. И здесь вот это вот понимание о том, что знание и социальное проявление это две чаши весов и они всегда должны быть уравновешены. А все иное это неправильно, это несправедливо. Бездарь не может быть социально значимым человеком, потому что он не потянет просто эту, ту ответственность за других людей, которые на него возлагаются. И напротив, знания в человеке, который не может проявить их в социуме, они пустые, они уйдут во тьму, они уйдут в хель. За что такая беда этим знанием-то? Да? знание это в чем виноват? За каждым знанием стоит поколение людей, судьбы поломанные, которые это знание добывали. Разве это справедливо? Так неадекватно его оценивать, конечно, несправедливо. И вот Один как раз именно этому будет учить. Он будет прежде всего у вас самих, в своем же собственном сознании. Он покажет, социальный статус у тебя сейчас такой, потому что знания такие. Или напротив, у тебя такие знания и должен быть вот такой социальный статус. Это справедливо покажет. И вот учиться закону равновесия вот на этой формуле и на канале Одина это милое дело. Почему? Потому что если вы научитесь это распознавать в себе, вы научитесь это также распознавать в другом человеке. Ведь очень важно всегда видеть коллеги, когда твой собеседник не соответствует тому, что, например, он из себя декларирует. Правда ведь очень важно? Или нет? Важно. Очень важно уметь распознавать ложь, даже если это ложь неосознаваемого самим человеком, ведь сам, например, неуч и да, неуч, он не согласится ведь с тем, что он неуч, он как раз будет наоборот приводить кучу аргументов, что он свой социальный статус занимает исключительно по праву и у него знаний очень-очень много, просто эти знания не твоего ума дело, он умеет взятки давать виртуозно. Например, да, вот ты не умеешь. Кто ты после этого? вот Кто ты после этого? А никто, никчемный человечешка, худшие смертные взятки давать не умеет или еще что-нибудь в этом роде. И вот надо научиться. Вот изнутри сначала научиться на себе, потом от, как бы отслеживать та же, ту же самую перекошенность или неперекошенность в своих близких, потом в дальних, да, ну, это точно так же как с мантикой. Продиагностируете 200-300 человек, потом будете сходу, с ходу, с узнавать, кто есть кто. Практика нужна, да? Практика.